Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я хочу вам показать свою новую коллекцию сквишей антистрессов. Наверное, вы уже давно ждете подобные видео. И я сегодня готова с вами поделиться данными сквишками. Все ссылки на данные сквиши будут в описании под видео. Заказала я их в магазине New Chic. И давайте же приступим. Первый сквиш, которого я хочу вам показать, это вот такой вот красивый пришел мне мышка. Смотрите, какие классные упаковки, драговые, и как он тучит. Смотрите, какой он красивый, как качественно сделан, пахнет ванилью и очень хорошо сжимается. Какая классная мышка. И, кстати, вы знаете, что будет год мышки, поэтому я заказала себе на рабочий стол вот такую вот красивую мышку. Давайте ее поставим, пускай она вот здесь сидит у нас. И следующее, что я хочу вам показать, это из моей любимой Единору. Я и, и заказала себе новинку, пришел тоже в -то такой же. упаковке. приходит в защитных пакетиках смотрите какой он милый пахнет ванилью очень яркий и давайте его сожмем просто класс я его поставлю в комнату Просто супер единорожка. Посадим его сюда. Так, следующее, что я вам хочу показать, это гамбургер. Я все никак не могу с ним расстаться. Он мне очень нравится. Супер просто игрушечка. Классный антистресс. Стоит на рабочем столе. Следующий сквишек это вот такой тоже единорожек интересный, радужный. Смотрите, какой он красивый и также с ним прикольно играть. Еще я вам хочу показать вот такой вот интересный тортик с пандочкой. мне очень нравится игрушка это вот такой вот смешной бегемотик единорожек его еще можно назвать но я думаю что это бегемот с рогом тоже очень классная игрушка и очень поднимает настроение И последнюю игрушечку, которую я хочу вам показать, это вот такую вот гигантскую клубнику. Просто супер антистресс. Ее можно использовать как подушку, все. Можно сидеть так и долго-долго их жать. Так что вот такие вот интересные в этот раз у меня были антистрессы, которые я хотела вам показать. Милый единорожек. Вот такой красивый фиолетовый. Также символ года. Это мышка. Она просто невероятная, мне кажется. Также тортик антистресс с пандочкой. Еще обязательно мне нравится вот этот. Он очень красивый радужный и еще обязательно бургер и также вот такая вот интересный кексик какашка ну думаю вы сами догадались даже нам его поставить давайте вот сюда вот такие вот интересные антистрессы пишите обязательно в комментариях какой сквиши вам понравился и возможно я его обязательно вам подарю и также ставьте лайки чтобы я снимала еще Рубрику «Мои фавориты сквишев». Так что сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока!